Друзья, всем привет! Сегодня такой коротенький видосик Покажу как Я делаю дистанционные Вот эти муфты Это уже будет четвертая Для того, чтобы расширить колесную базу Из -за 70 колеи Сделать колею на 90 Кому интересно Как я это делаю Как просто я это делаю Смотрите видос до конца Погнали! Так, ну и что понадобится? Понадобится для четырех втулок муфт 8 вот таких проставочных шайб. Ой, опять сейчас будут задавать вопросы. Так, вопрос, сразу отвечаю, сразу вот отвечаю на вопрос. Вот эти шайбы, вот тормозной диск это шестерочный тормозной диск с передка будем так. Говорить. Вот эти шайбы стоят вот здесь. Так, дальше. Первым делом рассверлил вот, под направляющие, где отверстия были, вот такие вот, на 8, да, под направляющие. Рассверлил сверлом на 12. Вот. Для чего? Показываю. Так, болты на 12 в моем случае Дистанцию будем делать 10 сантиметров с каждой стороны. Это болт 120. 12 сантиметров. Все, вставляем. Вставляю сейчас вот просвеленное. Оно здесь э, по размеру как раз-таки. 4 болта и закручиваю гайки. И затягиваю. Так, вот так вот это дело получилось. Это я закрутил в просверленное на 12. Вот здесь отверстие на 13 заводские. Хотя под 12 болт, но на 13. Все, теперь сейчас навинчиваю сюда гаечки. Сверху 4 штуки. И одеваю шайбу. И штангелем промеряю нужный мне размер со всех сторон. Соответственно, подводя гайки... Выравнивая шайбу по плоскости, чтобы она со всех сторон имела одинаковый размер. Так, вот, зафиксировал. 10 сантиметров мне нужно понаруже. То есть, понятное дело, да? Вот, влазит. Теперь замеряю внутряночку. Внутряночку. И отрезаю нужный мне кусок трубы. Я его уже, конечно, вот он, отрезал и вначале показал. Теперь остается только вот эту шайбу снять и вставить его вовнутрь при этом гайки желательно не трогать хотя можно потом перепроверить так все законтрил вставил сейчас остается только приварить трубу можно использовать не только круглую мне кажется но и квадратную вот. Центрация в данном случае вот этой трубы по большому счету никакой роли не играет потому что они шайбы уже друг по отношению к другу настроены так как нужно так как нужно вот размер весь выдержан и они стоят строго посередине даже если трубу криво приварить главное чтобы она там на ступицу наделась вот. все равно она будет стоять ровно можно использовать квадратную трубу не обязательно круглую главное чтобы была возможность прикрутиться вот и все. Тут это заняло, я не знаю, у меня времени. Больше объясняю. Все, сейчас выставляю уголками магнитными. Вот так вот прижимаю, чтобы когда переворачивать, она не сдвинулась. С двух сторон. Этого достаточно. Все, остается только ее отцентровать. Одной рукой неудобно, понятное дело. Ориентировочно. Вот. И проварить точнее прихватить снять э, болты и проварить в общем сейчас провариваю так прихватил вот с четырех сторон вот выставил более-менее ровно все теперь болты снимаю и обвариваю ну вот она вот эта муфта я не знаю как как ее правильно назвать -то? дистанционная муфта наверное да ну похоже да такой вот? на муфту вот где сверлил просверливал на 12 рассверливаю сейчас с одной стороны на 16 Прям вот на сверлил очки на свои патроны вот. прихватил болтами но не зажимал так чтобы можно было позиционировать там где мне нужно сейчас зажимаю и на 16 сверлю с одной стороны, потом покажу так просверлил значит на 16 и теперь с другой стороны нужно просверлить также на 16 но не напротив друг друга а вот со смещением то есть на 16 сверлю напротив заводского и так 4 раза так все мужики готово то есть вот 16 напротив заводского и 16 напротив рассверленного восьмерочки и сейчас нужно ее сделать также такого же размера как и заводское хотя можно и не делать но я сделаю вот я меряю до да, заводское отверстие оно у нас где 13 миллиметров также беру Сверло, мужики, на 13. Вот. И 12-е рассверливаю на 13. Хотя можно этого и не делать, но я сделаю. Так, дальше. Дальше нужно вварить с одной стороны 4 гаечки. Гайка на 12, шаг 1-2. 25 если я не ошибаюсь то есть с такой же точной резьбой как и колесные болты чтобы можно было использовать те колесные болты которые открутятся вот в на данный момент скорее 70 от колеса то есть они они же будут и задействованы чтобы ну, для экономии что ли я не знаю все сейчас значит Ставлю гаечку, вот так, и болтом, он конусный, и резьба здесь до конца. Ее притягиваю, гаечку, и прихватываю с одной стороны. Тем самым болт ее отцентрует по центру вот этого отверстия. Я думаю, понятно. Где будут привариваться, я немножечко болгаркой сварку сбил, так, чтобы грани, грани не мешали, так как... Труба очень близко стоит. Вот. Тут буквально чуть-чуть. Вот, и все. Ну, в общем, сейчас покажу. Приварю, 4 гайки покажу. Так, друзья, ну, вот муфта дистанционная и готова. Делается быстро. В принципе, дольше рассказывал. Вот, и показывал, как это все дело. Я делаю. Другие, может, по-другому делают. Но я делаю именно так. Почему на 16? Сейчас объясню. Почему сверлил на 16? Так, ну и, соответственно, чтобы прикрутить к мосту, понадобится еще 4 вот таких вот, мужики, болта под шестигранник. Вы их уже видели, эти болты. Я креплю, делаю сцепление и креплю изнутри барабана, вот ступицу. Потому что обычный болт он слишком близко становится к стенкам. И невозможно ни рожковым подлезть, ни торцовым. Только под шестигранник. Предвижу уже вопросы, где беру, как беру. Еду в автомагазин. И там их и покупаю. Возможно, могут продаваться еще там, где мужики торгуют дисками. На авто, на авто да. Литье особенно, литье, потому что там есть потай, куда тоже обычный торцовый ключ тоже бывает не залазит. Можно найти эти болты там. Да, они дорогие, но их раз купил, как говорится, потратился, зато комфорта добавляют капец как. Все, давайте поставим. Там где просверлено на 16 на направляющие деваем чтобы их не откручивать вот если но ну, это шестигранник здесь на самой направляющей есть еще знаете да который под ключ здесь кругляк там под ключ вот как раз таки э, на 16 граней проходят и шайба становится э, вплотную давайте сейчас ее привинчу и посмотрим вот так вот наживил все вот. видно да расстояние тут зазор минимальнейший ну таким вот макаром особенно гранями ничего туда не подсунешь а рожковым крутить но это очень долгая песня поэтому вот эти вот, которые просверлены на 16 Ключик и затягиваем. Я думаю, понятно. Можно, конечно, руками. Это я вот обрезал его, чтобы он был мне поудобнее, повеселее работать. А так вот он заводской завернутый. Можно руками. Все. Остается прикрутить теперь колесо, Этими же болтами, которые его держали без вот этой муфты. Все, Давайте его поставлю и посмотрим со стороны. Ну вот и все. Колесная база расширилась по 10 сантиметров в каждую сторону. Вот, теперь пошире стало все это дело. Сейчас пойдемте назад. Я здесь разложил угольники линейку посмотреть вот от края колеса и до края колеса вот угольники стоят с трубциной схватил линеечка сюда угол и здесь метр и 6 сантиметров по краям колес колья мужики 90 все так вот поставить на центр и, соответственно, здесь тоже не видно, да? Так, сдвину чуть-чуть. Вот. Колья 90, ровно. Была 70. Не совсем другой вид. Не знаю, на ширик надо переключиться был. прямо ж прям посимпатичнее все стало. Теперь можно не бояться что он кувыркнется и так далее тому подобное вот как то так как то так почему нельзя было да, перевернуть колеса ну во первых можно сзади только тут барабанов нет и колья бы не колья а ширина поменялась бы 7,5 в одну сторону, 7,5 в другую. То есть, 15 сантиметров. Знаете, да? Я уже говорил об этом. Но мы сделали на 10 сантиметров. Вот. Здесь перевернуть не представляется возможным. Из-за барабанов, тормозов. Поэтому для симметрии я сделал 4 вот таких проставочных муфты. Для симметрии. Колеса стояли правильно. Вот, как-то так. А теперь, когда стоят проставочные муфты, то колеса, что здесь, что спереди, можно еще и развернуть. И колея еще увеличится. Но это уже при желании человека. Если покажется ему мало, вот здесь вот сейчас 90, 90. Если он разворачивает, плюс 15. Будет колия метр и пять сантиметров. Также будет и спереди. Понятно. Так что все. На этом, мужики, все. Видос не знаю. Ну, короткий, не короткий. Ну, показал, как я делаю. Все просто. Настраивается. Никаких проблем. Всем пока.